Правильно иду! В том направлении! Если идешь, уже правильно. Неправильно стоять и никуда не идти. Все, кто идут, непременно придут куда нужно. О, Димочка, ну не узнала и, во-первых, не ожидала. Привет! Привет, да я просто решил проверить, ты работаешь или нет, поэтому... Я, конечно, я, конечно. Это, я знаю, что хотел спросить? А? У вас же есть же этот цветной принтер? Limpus? Принтер цвет, цветной? А, принтер. Ну, да. да. Конечно есть, конечно. Ценники же ты печатаешь. Там ну, Все уже. в как краска в нем есть. Ты можешь мне файл там один распечатать печатать, если? Ну конечно могу, о чем речь? А -а -а то что там краска есть да я вчера блин не успел короче на работе вот есть. надо надо фотобумагу только тонкую есть у тебя то вот если три листочка ты мне напечатаешь да хоть да ты что, не ну ладно хорошо в общем да. тогда знаешь как сделаем я тебе файл скину ты если что мне можешь на WhatsApp скинуть либо на почту а, а все, спасибо. И этого я сделаю, и не ага. Ты не сможешь ничего подкрутить. А стоит ли? Оно того стоит. А о последствиях задумывался. Может вернуться пока не поздно. Я буду играть за медведем? Ну, надеюсь, если не соблазнят иные. За последние партии медведь растерял все, что можно. За стол садить некого, не то, что сражаться. Кругом одни менеджеры до да аналитики.